А сейчас хор бывших рецидивистов исполнит вам задумчивую песню «Вечерний звон». В группе «Бом-бом» участвует тот, у кого оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним. Прошу. Вечера зло. Скажи, как думаешь жить, Прокудин. Честно? Это я понимаю. Куда едешь-то? Вот к ней вот. Кто это? Заводница. Байкалова Любовь Федоровна. И что она пишет? Хорошие письма пишет. Зовет. Рад? Рад. Рад, рад. Видишь ли, дружок, если бы у меня было три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, черт с ней. Другую отдал бы тебе. А уж третью прожил бы сам, как хочу. Ведь она у меня всего-то одна. Я и рад. А вот ты радоваться умеешь, нет? Э -э -э, тухлый твой дело, сынок. Чего радоваться-то? Чего, говоришь? Чего говорю особенно? радоваться -то? Ну, это я, брат, не знаю, что радоваться. Умеешь радоваться, радуйся, не умеешь, так сиди. Тут не спрашивают. Ну-ка, сынок, я своих подружек встретил. Вон они, видишь, стоят. А я еду мимо. Надо попровелать. Тоныш, они плачут. Здорово, кума! Все живешь. Ну, что, невестушка, заждалась, матушка-то моя. Во, разорались-то. Нет уж, вы пока надо мной не каркайте. Садись. Сколько стоит эта машинка? А может, мы ее на пару? А? Выше голову, товарищ! Не Ну что, Нинон? Где ты ходишь, Нинон? Что ты ищешь, Нинон? Шарик, шарик, шарик, шарик. Лупоглазая Испортила праздник. Так, адресок на всякий случай оставим, шарик. Скажи своей Нинон, что я ее пока предупреждаю, но вперед буду строго наказывать. Алло, здрасте. Это я, горе. А мне ночевать негде. Почему? Но почему? Зараза вы, зар... Алло, предупреждаю, не клади трубку, а то я приду. Я из вас букет сделаю, посажу в клумбу, головками вниз. Вот так. Меня хорошо слышно? Вот так вот. Ну, что бы вам сказать такое. Тварь вы подколодный. Вот, я, собаки. Сюда я тебе выйду, покажу горе. Горе покажу и страдание. Я им пропопал, мне пропопову дочку. Я тебя спрашиваю, Нинон дома или нет? Пусть она выйдет. Я прошу. Скажи, горе просит. У меня вот колун в руках. Попроси его, он выйдет. Поджечь, что ли, вас? Попробуй, подожди. Я вот ту записку, которую ты в пробой сунул... Ну? Я ее в милицию отнес. Тебя тут же сцапают. Дурачок ты. Там стихи. Оглоед. Вот, стихи. Там твои отпечатки пальцев. Туда ведь пойдешь, откуда пришел. Сейчас. Обрадовался. Угрожать он будет. Нет, Нинки, уехала она. Куда уехала? На север куда-то. Так а что-то сразу лайт скинулся. Не мог объяснить, что ли? А потому что меня зло берет на вас. из за такие животы уехала. С таким живот. А -а -а. Ну, считай, что нам в надежных руках? Не пропадет. Праздничек блыснул. Ну что же, пойдем в ямку. Ну так есть еще праздник-то на земле или нет? Есть, горе! Горюшка-то ты ты моя! Я тебя сегодня во сне видел. Так, и что же я делал во сне? Крепко обнимал меня. А ты ни с кем не испутала меня? Горе, ну! Вспоминается мне один весенний вечер! Здорово! Рад, что ты отпухтел. Я сам рад. В воздухе было немножко сыра, на вокзале сотни людей от чемоданов ребит в глазах. Куда тебя кинуло? Люди взволнованы, все хотят уехать. И среди этих взволнованных к нервных сотен сидел один. Эх, сколько здесь молодых людей! И подошел к нему некий изящный молодой человек и спросил, кто пригорюнился, ну, добрый молодец. Да какие хорошие все, ты гляди. Да вот, говорит, Горе у меня. Деваться мне некуда. Да хватит тебе губа, целый роман сочинит. И тогда изящный молодой человек сказал ему. Ничего-ничего бывает. филармонию звонит Полуда, а сама на толчке сидит. Ну -ка музыку. Вот какая минута ждала моя многострадальная душа! Подожди, горушка, Подожди! Я успокою твою душу! И сама успокоюсь! Я приживую ее к сердцу! Голубка устала! Смотри, не клюнула бы эта Голубка! А то клюнет! На злых людей мы сами волки, Люсьен. Сгорели. Света кондёхаем. Быстро. Спокойно. По одному кто куда веером. На две недели все умерли. И ни одной пары мне. Так, попели, поплясали. Аринушки, Маринушки. Горь, ты чего? Кажется, действительно займусь сельским хозяйством. Какое Завалились. сельское хозяйство? Уходить надо. Ну, что ты сел? Уходить, уходить. Быстрее! Когда я приходить-то буду. Не надо. Поговорим. Скоро мы все увидимся. А ты с ней пойдешь? Нет. Иди. Иди. Отдохни где-нибудь. Груши есть? Есть, Нет. мне там дали. Могу подкинуть. Ну давай. На? Окружили! Отведите ее. Ну что? вы хватаете? пахнет, Мама! а, Игорь? Ага. Это ж света! Ты свету прикрямзили! Да, да, что? От твоей света, как от свиньи. Визгу много, а шерсти мало. Я боюсь те расколются. А буду шмалять. Стой, дура! Что Психопат. ты, Психопат! Может, не раскольца, ты стрельбот Тогда Да знаю я их! Вот что, я сейчас подорву и уведу их. Понял, у меня же справка? А такой скажу испугался, скажу бабенку искал, услышал свистки испугался с дуру. Так сейчас я, но угад повязский. Давай, жура, давай. Вон они! Эх, ноги мои ноги! <музыка> Сколько же вас? Сюда! Так. Все это хорошо. Что ж дальше? Что-то мне эти игры весьма и весьма. Что я вам колобок, что ли, на самом-то деле. Здравствуй, уважаемый Егор Николаевич. Пишет тебе Любовь Байкалова. Люба! Любушка, ну-ну! Сообщаю, что получила твое большое поэтическое письмо, где ты меня немножко огорчаешь, что не можешь выносить тишину. А здесь у нас вечерами тихо-тихо. Лист упадет на воду, слышно. Может, хоть волосы мои скорее отрастут? Тишине-то. Не обижайся, Любушка, так я. Я знаю про ту тишину, там ведь и моя родина. Сорвала я цветок полевой, Приколола на кофточку белую. <режит> хорошо, да. Нет, а мне тишина глянется. Приезжай, Егорушка. Ах, душа ты моя. Доброе. Погоди-ка, а может, мы еще сумеем? Может, я еще не весь проигрался-то. А? А что? Эх, где наша не пропадала? А знаешь что? Пойдем пока в чайной, посидим. Нет, я не пьющий. Так уж и не пьющий. Или цену набиваешь. Нет, я могу, конечно, поддержать компанию, посидеть. Но так, чтобы засандалить, как некоторые. Я этого не люблю. Я очень умеренный. Да мы чайку попьем и все. Пойдем. Про себя расскажешь. А то у меня мать с отцом строгий. Говорят, не смей сюда заявляться своим арестантом. Я им говорю, Господи, какой он арестант! Он арестант по случайности, по несчастью. Верно же? О, пойдем с той стороны зайдем. Стоят. Верно же? Что именно верно же, я не пойму. Ну, арестант по случайности? А, ну да, да. В течение обстоятельств как раз. Громадная невезуха. У вас что, родители держаки, что ли? Нет, то а что? Я курю, например, попрут еще. О, Господи, у меня отец курит, и брат курит. И брат есть? Да. У меня семья большая. У брата еще дочка. Она сейчас десятилетку заканчивает. Mm -hmm. uh -huh. Хорошо. Потом куда? Ну, юридический? <laughs> Заходи. Оп. А может, мы возьмем бутылочку, да пойдем куда-нибудь? Ну да Зачем? Здесь вон как слава. Садись. Нюрай! Нюр, принеси нам. Что нам принести ты, Егор? Красенького. У меня вот изжога. Бутылочку Бутылочка красенького. Аха, замечательно тут у вас. Простор, воля. Ну, Георгий, расскажи, значит, про себя. Прямо как на допросе. Ну, что мне вам рассказать? Был я бухгалтером. Работал в Орсе. Начальство, наверное, воровало. Тут бах, ревизия. И мне, естественно, намотали. Знаете, как... Спасибо. Слушай, давай идем отсюда. А то мы тут как два волоска на лысине. Все смотрят. Ну, что они тебе? Пусть смотрят. Ты же не сбежал. Вот справка об освобождении. Да я, Господи, я так, к Ну-ну. И сколько ж ты сидел? Последний раз. <связывая> сидел я пять лет. Это с такими-то ручищами ты бухгалтер? Даже не верится. <связывая> Это я их уже давно тренировал. Знаете, тапочки шили, шили. Такими руками только замки ломать, а не тапочки шить. Ну, вы скажете. А чем думаешь здесь заниматься? Опять бухгалтером? Нет, бухгалтером я больше не буду. Нет, сел. А кем же тапочки шить? Надо осмотреться. Люба, а можно малоспо придержать коней? Ты как-то сразу в мах погнала. Работа, работа. Знаете, как у нас говорили, работа не алитет. Давай подождем с этим. А зачем же ты меня обманывать стал? Я ведь писал вашему начальнику. И он мне ответил. Ах, вот она что. Ну, тогда они всю тройку под гору любовь. Наливай. А ведь ты такие письма слал хорошие. Не письма, а прямо. прямо. А? Я же наизусть их помню. Может, талантишка пропадает? Централы, Централыка, пропали молодость, талант стена. Давай, Любовь. А чего ты-то погнал? Подожди, поговорим. Ну, начальничек, надо же. А тихим фраером я подъехал, да, бухгалтер? По учету товаров широкого потребления. Так чего ж ты хотел, Георгий? Обманывал Обокрасть меня, что ли? Ну, мать, ты даешь. Поехал в далекие края две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба. Так чего ж ты все-таки хотел-то? Не знаю. Может, отдых душе устроить. Праздник нужен душе. Праздник! Я его долго жду. Эх, Егорушка. Что? А ведь и правда устал ты, как конь в гору. Только еще боками не проваливаешь, до да пены изо рта не идет. Упадешь ведь. Скажи мне, у тебя правда никого нет, родных? Люба, ты мне, пожалуйста, на мозоль не дави. Не надо, я еще не поберушка. Уж чего-чего магазин-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Вот жаль, что ты мне не встретилась в эту пору. Ты бы увидела, что я эти деньги, вонючие, вполне презираю. Презираешь? Она на такую страсть из-за них идешь. О, я Господь. не из-за них иду. Из-за чего ж? Никем больше не могу быть на этой земле. Только вором. Ой-ой-ой, какие мы страшные. Только никто не боится. Ну, допивай, да пошли. Куда? Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? Погоди, ну, может, теперь выяснили, что я не бухгалтер? Выяснили. Но чтоб вы знали, мадам, я шофер первого класса. Да? Да. Ой, нет, второго, второго. И права есть? Нет, права в Магадане. Ага. Ну, вот видишь, и тапчики шьешь, и шофер. Тебе же цены нет у нас. Пойдем. Типично. Типичная крестьянская психология. Ломовая. У меня в семь судимостей, дурочка. Я варю, несу свет, Ну что, опьянел, что ли? Так а в чем дело-то? Пойдем ко мне. Отдохни хоть с недельку. Украсть у меня все равно нечего. Отдышись. А потом уж поешь свои магазины ломать. А то скажешь, встретила от по ворот поворот. Зачем же звала тогда? Все в порядке, ведет в красной рубахе, как палач. Матушки мои. что стало-то? Да что делать-то? Идем. Да по что отступаем-то? Чего там? Кто-то приехал. Вот теперь заживем. По внутреннему распорядку, в одной шеренге ходить будем. Ну, каянная, ну, Халда. Ну, чего я могла с Халдой поделать? Ничего жить не могла. Ты вот чего, ты виду не показывай, что мы там напужались или еще чего. Не дали мы таких разбойников. Сенька Разин нашелся. Однако приветить же надо. Приветить надо. Все по-людски будем делать, а там поглядим. Может, голову свои покладем через дочь родную. Ну, Господи, чего уж говоришь-то. Ну, Любка, Любка. Ну, спасибо, дочь. За мной. Здравствуйте. Ну, вот и бухгалтер наш. Здравствуйте. Садись, Георгий. Ну, садись, садись. Благодарю вас. Вы позволите рядышком? Вот, и никакой он вовсе не разбойник с большой дороги. А попал по... Ну как, Георгий? По недоразумению. Случайно. И сколько сейчас дают за недоразумение? Пять. Мало, раньше больше давали. А по какому же такому недоразумению загудел-то, милок? Начальство воровало, а он списывал. А -а -а. Ну, допросили, а теперь покормить надо. Человек с дороги. Так, я пойду баню посмотрю. Егор, У -у -у. хотя ладно, мам, покормить надо. Закурить можно? Кури. А вы не желаете? Я не курящий. Старой веры придерживайтесь, да? Никакой я веры не придерживаюсь. А не кури и все. Не хочу. Нет, не хочу или устав не позволяет. Это же разные вещи. Один тоже говорит, ох и жмут. А его сзади спрашивают, кого это жмут ты?" Он говорит, сапоги жмут. Так какой, говоришь, недоразумение? -то? Метил кому-нибудь полбу, а угодил в лоб. Да. В одном месте зарезали семерых. А восьмого не углядели. Ушел. Семерых. Семерых напрочь. В Мешок поклали и в воду. А восьмой донес. Свет, свет, свет. Федя. Кейха. Один дурак городит, чего не попадет, а другая.. Уж а ты, кабир поаккуратнее с языком-то. Тут пожилые люди. А что же вы пожилые люди? Сразу меня в разбойники записали. Вам же говорят, бухгалтер. Нет, вы начинаете хаханьки тут разводить. Вот ведь какая штука. Ну, и из тюрьмы. А что же, в тюрьме одни убийцы сидят, что ли? Да кто тебя в убийцу зачисляет? Ты только тоже не заливай тут. Бухгалтер. Я бухгалтеров-то видел, перевидел. Бухгалтера все тихие. Маленько, вроде, пришибельные. У бухгалтера голос слабенький, очечки. И потом я заметил, они все курносые. И любят смотреть балет в телевизор. Да какой же ты бухгалтер? в твой лоб-то порося шестимесячных бить Это ты, говори про бухгалтера, она поверит. А я, как только ты зашел, сразу определил. Это ты задраку какую-то. Или машину лесу дюбнул. А? а тебе бы опером работать, отец. Цены бы тебе не было. Колчаку не служил молодые годы, нет? В контрразведке. Только честно. Голова дырком делал. Да чего это? Ну, о а чем мы так сразу смутились? М? Я просто спрашиваю. чем так смутились-то? Хм. Ну-ка в глаза мне, в глаза мне, в трудные годы колоски с колхозных полей воровал? Чего это он? Чего это он? Чего это мы? Чего растерялись-то? Ну-ка в глаза, в глаза, в глаза мне! Ну хорошо, поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему так сказать. На колхозных собраниях часто выступаем? Ты чего тут, мекитку ты себя строишь? Заварила кашу. Что ж теперь будет? Ты ж как бы славно пристроились жить. Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения. Люди начинают даже заикаться от напряжения. Покрываются морщинами на крайнем севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе? Нужно. Но в это же самое время находятся люди, которые всех достижений человечества облюбовали себе печку. Вот как. Славно-славно. Будем лучше подпирать чувал ногами, чем напрягаться вместе со всеми дружно. Да он с 10 годов работает. Он с малолет на пахне. Реплики потом. Вот. Потом реплики. А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов. Нашего, так сказать, кармана. Да я Стаханович Вечный. У меня 18 похвальных грамот. Чё, что ты сидишь, молчишь? Молчишь? Ты же мне слова не даешь воткнуть. Где похвальные грамоты? Где они? Я У... хочу посмотреть. Там. Да. Где это там? Там, у шкафчики, все прибраны. И место на стенке, а не у шкафчики. У шкафчики. Привет, ну, как вы тут? Все у вас тихо, мирно. У меня банька готова. Ну и ухари ты себе нашла. Ты гляди, что он тут сейчас попер. Такого нагородил, не перелезешь. Егор. Да нет, ничего. Мы тут из блохих голенища краили. Побеседовали просто. Ладно, отец. Подними руку и опусти. Не обижайся. Я просто веселый человек. Слышь, что говорит? то Бухгалтером был. Ревизия, мол, то все. А порош, что видать, бандит. Да? Да. Ну и что? Да ничего, надо посторожней теперь. Ты иди глянь на этого бухгалтера. Глянь, нож воткнет и не задумается. Бухгалтер. Да? Да. Ну и что? Да ты иди хоть покажись, какой ты есть. Ему все пострашнее будет. Нам теперь рядом жить. Рядом жить-то. Ну и что? путы Да ничего! У нас дочь школьница, вот что! Заладил свое, ну и что? Ну и что? Мы то и дело одни на ночь саты. Ну и что? Штоколка чертова. Пень. Жену с дочерью зарежет, он и шагу не прибавит. В доме трупов наделает, а он будет. Ну и что? Арясина. Подумаешь. Ну как же так, Егор? Едешь свататься. Даже лишней пары белья нету. Ну кто ж так заявляется? На то она тюрьма, а не курорт. С курорта и то бывает приезжают. Прозрачнее. Он, Васька Белов, приехал. Опыта, говорит, теперь много, а денег нет. Вот, бывшая мужина нашла. То есть? Ну, моего мужика бывшего. А что? Да ты что, Люба? Я что, подзаборник, что ли? Чужое белье напялив. У меня деньги есть. Надо сходить в магазин А Где же ты сейчас купишь-то? Магазины все закрыты. Отчеты, а чего ты? Амустированная. Бери чего. Неспокойненько же. Прямо скажет, как в лужу. На платье. Так, опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно. Я вам потом свою песню в том саду, предолине. Ну, ну, ну, ну, ну Гром. Так, Чегор, давай. Иди. На. Так. Только вот что, слушай, у нас Петро не шибко ласковый. Ну вот ты не обращай внимания, он совсем не такой. Да уж, Петро у нас как копе... Стрижин Стриженных принимает? Всяких принимает. Георгий. Ну, давай что целоваться. Георгий, знаешь, Георгий. Знаешь, Жора? Джордж, а не Жора, а? На. Хочу я. Весь день сегодня как Рыжий на ковре. Я тебя что, дорогу перешел? Что ты мне руку не соизволил подать? Но ну, на тебе руку, на. Спасибо, мы как-нибудь так. Гляди ты, какой ежик. Чего-то расселся-то. Мойся, мойся. Я потом. Я же из заключения. Мы после вас. Не беспокойтесь. Плох. А так, Жора. Дальше уже, кажется, ехать некуда. Получается, бедный родственник. Чего-то. Чего? Чего лежишь -то? Я подкидыш. Ну и что? Ты пойдешь или нет? У меня справка об освобождении. Оглобля. Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя. Точно такой же. За исключением маленькой пометочки, которую никто не читает. Понял? Сейчас возьму. Силком суну в тазик и посажу на каменку. Без паспорта. Со справкой. <смех> вот это же другой разговор, а то диплом ему покажем. На кой ты его в чайную это повела? Зачем в чайную повела? Ведь уж вся деревня знает, к Любке тюремщик приехал. Мне прямо на работу сказали, мама, не я обалдела. Любка, Любка, ты скажи так. Если скажи, ты просто так приехал, жирно копить, да опять зауситься по свету, то скажу уезжай сегодня же. Скажи, не позорь меня перед людьми-то. Да ведь у него поди, семья есть. А как же? Ну, как это может быть, чтобы у него семьи не было? Ну, как? Что он парень 17 годов? Ты думаешь своей головой-то? Любка, Любка, ты скажи так. Если у тебя что, дурной на уме, то скажи, сбирай А Ему собраться только подпоясаться. Ну, чего вы навалились на девку? Что она сейчас может сказать? Это уж как выйдет, какой человек окажется. Как она может сейчас за него заручиться? Да не пугайте вы меня ради Христа. Я сама боюсь. О. Вот я тебе я чего и говорю-то. Говорю, да? Ты вот что, девка. Люб, слушай, ты скажи так. Вот что, добрый человек, поди сегодня ночую где-нибудь. Да где же это? В сельсовете. <кху> да вы что, совсем сдурели? Гляди-ка, вызвали мужика и отправили его в сельсовет ночевать. Совсем уж не христи какие-то. А пуще его завтра, милиционер, с его обследовали. Да чего его обследовать он весь на лицо. Я, конечно, не знаю. Но вот мне кажется, что он хороший человек. Ну... Я как-то по глазам вижу. Я еще на карточке заметил, глаза у него какие-то грустные. Вот хоть бейте меня тут, а мне его жалко. Может, я и дура. Ой-ой-ой! Мама родимая, живьём вообще сварил! <вик> да что ж, мне опять что ли сидеть? Ой, смотри, уже в нем зараза! Ой! Вот паразит-то приблодненный, а? Убили! Ой, убили! убили ой, люди! ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Подкидыш-то. Попросил ковш горячей воды поддать, а он меня окатил. А я еще удивился, думаю, как же он стерпит-то. Вода-то горячая. Я еще пальцем потрогал, прям кипяток. Ну, думаю, наверное, закаленный или кожа толстая. Я же не знал, что надо на каменку-то, Петя. я не знал, Кто? не знал. Что, дитё, что ли ты, малый? Да. Я же думал, у тебя полоснуться надо. Да я же не парил, не мылся. Ну что, поласкаться-то? Ладно, вылазь, Петька. Ну, друзышку хоть на? Сейчас принесу. Ну-ка, поди-ка сюда поближе. <свари> <свари> <свари> Смотри, а, ничего тут страшного нет, надо только жиру. Или масло подсолнечного. Зойка, принеси какого-нибудь жиру. Сейчас принесу. Ой, Можешь его пока студить маленечко? Господи. Ты что совсем озерешь, что ли? На. Передай. Пожалуйста. На, надевай. Доволь. Ну ладно, пошли, а то вам людишки собираются. И куда он? Чего? Ой, ты Фух. Больно, Петро? Да иди ты. Чуть не утонул еще. Как же ты, Егор? Понимаешь, как получилось-то? Он уж там наподдавал дышать нечем. А просит, ты что, дай кожу горячий? Ну, я думаю, хочет температурный баланс навести. Баланс? Навел бы я тебе баланс ковшом по лбу. А если бы там живой цветок был? Я же пальцем подпробовал попробовал. Пальцем? Чем тебе только делает? Ну, пол. ладно, Петро, ну уже нечаянно. Ну, что ж теперь? Господи, да идите вы в дом, а то и правда вон люди собираются. Ну, так ты сам да чего расселся? А какая ошибка. Как это я его не понял? Не понял. А хромов-то, сам куртык. Даньяк из Монголии. Да, у них была. Да, Ой, наливайте, наливайте. А маслобойка была у войны. Старик, старик, наливай, наливай. И тоже раскулачивать. А самого кровода прям от взяли. А когда ломали, пимы искали. Он пимы катал. За деревню сбежал с погрязи. Люба, Люба, вот тогда вот ты А вот Павел наш, вот Ваня. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранили Он поправился и опять пошел. Вот тогда его убило. А Ваню в Берлине убила. Вот Ваню мне больше всего жалко. Он такой веселый был, вот везде меня с собой таскал. Я хоть маленькой была, но помню его хорошо-хорошо. Бася не вижу, смеется, а здесь что то ничего не знаю. Размеряйте. Узнаешь? Петро наш, о, какой строгий. А самому всего только, сколько, 18 лет. Он в плен попадал, его наши освободили. Вы там сильно-сильно в плену избили. А потом его даже нигде не царапнуло. Зато я его сегодня ополоснул, как черт под руку подтолкнул. Егор, а ты не нарочно его? Да, ну что ты, Любовь, не веришь, что ли, мне? Верю, верю. Чего же? Петра, прости за памятник, ей-богу, нечаянно. Да ладно. Напошо, ради дорога, Бога, не поельник да песок не веселая дорога. И садись ко мне, друг, скоро саму зна школе, как Архангельский мужик по своей божьей воли стал разумный велик, там уж поприща широка. Знай, работай, да не трусь, Вот за что тебя глубоко Я люблю, жадная Русь. Вот за что тебя глубоко Я люблю я Саш, а Саш? Погоди-ка, дружок. Ну-ка, марш на место. Ну, а в чем дело-то? Ни в чем. Иди спать. А мне не спится. Ну, так лежи. Думай о будущем. Я хотел поговорить. Хотел задать два вопроса. Завтра поговорим. Какие вопросы ночью? Да что? Один вопрос ночью. Люба, возьми что-нибудь в руки. Возьми сковородник. У меня песик под подушкой. Главой обороны заняли. Пошел на цыпочках, котяра. Думают, его не услышат. Я все услышу и увижу. Он этот спит. Хоть пахнет. Кто это спит-то? Райер со справкой, праздник ему нужен. О, она ну, еще, сука, как взбесилась. Не ворчи, не ворчи там, разворчался. Ну, мне надо съездить, Люба. Ехай. Ну, а чё ты так смотришь? А? Как? Ты же не веришь мне. Делай, как тебе душа вред Егор. Зачем ты меня спрашиваешь? Верю, не верю. Верю я или не верю, тебя же это не остановит. Да. Я бы хотел быть не злым человеком. Я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать. Но я всю жизнь вру. Я должен быть злым и жестоким. Но мне жалко бывает людей, так тоже жить нельзя, так тоже жить могу. Я вот не знаю, что мне с этой жизнью сделать. С поганой жизнью, может, не добить ее в дребезги. Веселей бы как-нибудь только, с музыкой бы, и о чем бы не думать под конец. Вот сейчас я тебе скажу правду. Я не знаю, вернусь я или нет. Может, вернусь, а может, нет. Спасибо за правду, Егор. Хорошая Люба. Не надо это. Ладно, давай сделаем так. Я останусь один и спрошу свою душу, как мне быть. Делай, как нужно, как хочешь. Я ж тебя ни в чем не обвиняю. Но если ты уедешь, мне будет жалко. Понимаешь, вот жалко-жалко. Я не знаю, чего я плачу. Ладно, Любовь. Ну, худого слова я не скажу. Ладно, дороже. Я тебе говорю, живи одна. Может, потом какой путный подвернется. А этот друг воровать начнет. Тогда что? Что? Я говорю, воровать ниц Тогда что? Ну что тогда? Посадят. Ой, да ты что, плавный что ли? я сама не знаю. Ну что я как сдурела? Самой прям противно. Болит и болит душа. Вот болит и болит душа. Вот прям не знаю, что делать. Как будто я его век знала. Правда, он целый год письма писал. Им там делать-то нечего, они пишут. Ты бы знала, какие он письма писал, умные. Про любовь? Да нет, как-то все про жизнь. Он правда намного повидал, черт стриженный. Вот не знаю как. То ли я его люблю, то ли мне его жалко. Вот где он сейчас? Так, что мы тут имеем? А -а -а. А -а -а. Красавец. Ну, шаркнули по душе. Если мы возьмем и обрадуемся на пару. Э? Чего смотришь? Гроши есть. Гражданин, вы тут не хамите. Вы деньги переводите, вот и переводите. Сразу на рапа берут. Гражданин. Какой я вам гражданин? Я вам товарищ. И даже друг, и брат. Да, да. Работайте, работайте. А то только глазками стрелять туда-сюда. А ты гляди, что они делают, а? Что они вытворяют? Да я же вам двух слов еще не сказал. А вы уже пренебрегаете. Ну, марионетки. Ладно, подождите. Я вам устрою. Я поселю здесь разврат. Я прокину этот город вам рак и ужас. В тар ры Так, житель колхоза, новая жизнь Игнашичев. В июне. Что такое? Кто его пустил там? ты что, не знаешь, что его пустить? Он не из комиссии, иди, иди. я его в гостинице видела. Михалыч, пойди узнай, в чем дело. Продолжим. А по времени не пора ли уже открывать? Закончим, откроем. Игнашев в июне 72 -го года, будучи в нетрезвом состоянии, ударил без заготовкой для оглобли по голове Кирикова. Между прочим, нас это тоже всех касается. Чего ты? Спасибо. Очень благодарен. Очень благодарен. Можем вас на минуточку? Да? Присядьте, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я только что приехал с Золотых Приисков. Хочу вас спросить, не могли бы мы где-нибудь здесь организовать? Небольшой забег в ширину. Такой, знаете, бордольеро. Ну-ну, я грубо выразился. Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. Сто листов. Их же надо взлохматить. Как вас зовут? Сергей Михайлович. Михалыч, нужен праздник. Я слишком долго был на севере, понял? Я, кажется, придумал. Вы где остановились? Нигде пока, я только что приехал. Ну, мне кажется, можно будет организовать, знаете, ну, нечто вроде, ну, такого пикничка. Так, так, так, так, так. В честь прибытия, так сказать. Да -да -да -да -да. Такой, знаете, небольшой, аккуратненький бордельер. Окей. Мифас понималь. О, уж приходит задать, Чиван Андреевич. О, мимарка несует пяка. Они у нас собаки спляшут. И не маленьких лебедей, нет. Железная балера. Краковек в присядку. Ну, зачем же так? Мы все сделаем культурненько. А это уберите. Уберите, уберите. Как ваша фамилия? Ты не Егор? Ага. Егор, в военкомате. Никак на учет не могу стать. Ну, поздно-то. только а здесь так работает, Люба. Ага, как. Товарищ капитан, зайдите ко мне. А? А, нет, это тут генерал один. Ага. Нет, Люба, даже придется ночевать здесь. Я где-нибудь тут на диванчике. Да ничего, я привычный. Да. Ну а как ты там? Да? А тебя на почту вызвали, да? А? а? Да, да, да. Ну а что ж сделаешь, Любушка? Ну, ну, Анна. Ну надо, надо. А? Ну ладно, ладно. Ну что, трактирная душа, займемся развратом. Все готово? Халат. Есть. пришлось к одному старенькому артисту поехать нет же ни у кого ну и как идет ну как я велел усек иди, иди. народ для разврата собрался О, Господи, Боже мой! Прямо девочки с персиками. Мил человек, ты все же объясни нам, чего мы празднуем. Ну, дядя и тетя, давайте будем начинать кушать. Не торопитесь, мечите пореже. Ну, а что же военкомат на ночь -то? Не спирается чоль? Нет, наверное, если он говорит, что ночует там. Ай, да он договорит, только развеси уши. Я так думаю. Ему сказали... Явиться завтра к восьми ноль ну, Там люди военные. Ну, правильно. Он же и говорит, она ночью здесь на диване. Да хоть все учреждения на ночь запираются, вы что? Ну, кто же его там одного на ночь оставит? Он возьмет на печать украдет. Ну, мама, хм. на кой она ему, черт, нужна эта печать? Ой, да я так, к примеру, говорю. Слова не дадут А сказать. ты не говори глупых слов. Да, да ты ему огонь таких некрасивых набрал-то. нарочно что ли? Ну а где ты красивых возьмешь-то? Красивые все замужем. А ты же сам просил, незамужних. замужних. Да что, плохие, что ли? Там вон какие есть. Нет, Михалыч, это не праздник. На-ка, почервонца, каждому тебе сотню. Но без обмана я заеду проверю. Ну, Георгий. Слушай. А он вообще-то есть в жизни? Кто? Праздник-то. Дрючо, дрючо. О, штаны уже успел надеть. Я Петро, Жоржик, выйди на минуту. Мы тут споем, так и тихо и красиво. Ха. Здорово. Ты чего, выгнали, что ли? Нет, будить неохота. Ты когда-нибудь креми морты, пил? Чего? Коньяк, 20 рублей бутылка. Идем, пойдем врежем в бане. А что в баню? А да, чтобы не мешать никому. Ну да, мне хоть обуться, да. И закусить же надо, что -нибудь. У меня полный карман шоколаду. Я уж весь провонял им этим, как студентка. Пойдем. Ты гляди, как он сюда попал? Ну, попасть это дело нехитро. Как вылезти? Вылезет. А что ж ты все-таки домой не пошел, а? Эх, не знаю. Не надо, Петро. Ну -ну. Не пытай ты меня. Я вот сам думаю. Где ж мои вороны и та? То ли они пропали, то ли их вовсе не было. Сорок лет жива сказать нечего. Воброд как. Ну и не говори. Наливай своего дорогого. А чем пить-то будем? А вон, ковшом. На, держи. Это из этого, Шпаренко? Ну, из какого же? Не вспоминай. Давай. Какая Василиса-то? Прямо рожать пора. Ты знаешь, Я слышу, как ты вчера приехал. Я только думала, что это Коленька опять мой заявился. Какой Коленька? Ну, муж. Так он что, приезжает? Он приезжает, а как же. А ты чего? А я ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Ведь он трезвый-то ни разу не приезжал. А пьяну я его видеть не могу. Он какой-то вовсе дурак становится. Такой глупый. Коровы. Хорошо им а -а -а. тут, да? Хорошо. Знаешь, я из моего детства, только мать помню, до да корову. Райкой звали корову. Мы ее раз весной выпустили из ограды, чтобы она сама покормилась. Знаешь, когда снег сходит, клочки сена вытают на дорогах. Они собирают. Мы выпустили. А их кто-то брюховилами проколол. К чужому стажку пристроил с кишки домой приволокла. Чего глядишь, а? Егор, милая, брось, хотела... брось, это слова. Слова ничего не стоят. Ну что ж, это все сейчас выдумал, что ли? Нет, не выдумал. Только ты меньше людей слушай. Слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая очень. Тебя чего никогда не обманывали, что ли? Нет. А кому, Господи? А вон наш председатель идет. У нас был. А что ты так разулыбалась сразу? А он у нас хороший, хозяйственный. Сейчас будут склонять к труду. Ну, давайте, давайте. Давайте. Могу заносить быкам хвосты, поскольку я кругом в замше. Сам-то откуда? Я здешний, вашего района. Деревня Листвянка. Да вроде нет такой. я свой район знаю. Странно, куда же она девалась? Была деревня Листвянка, я же хорошо помню. Наверное, сгорела. Наверное, сгорела. Жалко. Хорошая деревня была. Ну вот, Лилия Викторовна. Нечаянно шофер нашелся. Наш земляк Иван Иванович Тароторкин из деревни Листвянка. Прокудин Егор. Вор-рецидивист. Последняя кличка горе. Леди Гамильтон из районной прокуратуры. Ха -ха, браво. Вы прямо на совещании, а я как-нибудь доберусь. Хорошо, я только заеду переоденусь и по дороге на пасеку заскочу. Пожалуйста, машина ваша на сближения. Действуй. Но смотри. Вам не кажется странным, что я так заговорил с вами? Как? Глупо? Развязано? Нет ничего. А почему вы так заговорили? Директор ваш сразу начал с биографии, а я этого не перевариваю. Зачем? Вот вы работник прокуратуры, так? А я сын прокурора. Ну и что? Что я об этом должен кричать всем, да? Какие же мы после этого интеллигенты, верно же? Да-да, да еще в замшевых ботинках. Что в замшевых ботинках? Ну, интеллигент в замшевых ботинках обычно помалкивает. Да? Да, иначе он просто хам. А, -а, а, ну тогда все, я заткнулся. Между прочим, могли бы и меня пригласить на чашечку чая с медом. Перебьешься. Эй! Зачем следователя привез? Что? Ну кого привез? Она следователь. Да. Нифига себе. Прошу, пани. Позвольте вам, как работнику уголовного права, от типажей. Перестаньте кривляться, смотреть противно. К вашему сведению, я действительно вор-рецидивист. Ну и прекрасно. Приезжайте по части. Чейка обогащим. Поехали. Что, тоже в замше? Ну-ка, сделай тете ручкой. Вот. Косаря, подай я Многое изменилось с тех пор, когда русский мужик в союзе с рабочим свергнул власть царя. Изменилась жизнь народа, изменились и песни. Народ стал слагать новые песни. Послушайте песню Айданицкого «Русские края». Андрей, а? ну привез, привез. Теперь жди. Вот можешь посмотреть, наш выступает. У нас совещание будет из за часов до. Да. Вы умеете сами на машине? Умею я что? Доехайте сами. Я больше не могу. Что заболел что ли? Возить больше не могу. Я понимаю, что я несознательный, отсталый, зэк, несчастный, но ничего не могу с собой сделать. У меня такое ощущение, что я все время улыбаюсь и в глаза заглядываю. Я лучше буду на самосвале или на тракторе. Да? Не обижайся, ты мужик хороший, но у меня просто не хватает. Потише, потише товарищ. Концерт, что ли? Смотр. А. а много не хватает? У меня? Да. Процентов 40. Ого. Чего в одиночестве? Съездили в Сосновку. Так точно, ваше благородие. В Сосновку съездил, бригадир и привез. К пустой голове руку не прикладывают. Милая, ну что ты строишь ты из себя? Будешь ты прокурором, будешь. Поедешь отдыхать в санаторий. Встретишь там молодого, красивого адвоката. И тогда по белой лестнице вы пойдете прямо в рай. Ботинки не жмут? Нет, ботинки не жмут. У меня, знаете, другая беда. Ноги потеют. Прям замучился. санта Позвольте пепелок встряхнуть. санта Не переживай, Егор. Трактористы в них хуже, а даже и шелучи. Они сейчас вон, поскольку гоняют. Я не переживаю. Значит, Люба скоро придет, да? О, скоро должна прийти. Сейчас молоко сдают. Вот сдаст молоко и придет. Ты, Егор, ее не обижай. Она у нас последушка. А последушка чей всех. Вот пойдут свои детишки, помянешь мои слова. Она у нас девка хорошая, добрая, только как-то все не везет ей. До этого пьянчужку нанесло, носил, отбились. Да, да, да. Там беда с этими алкашами. Я бы их в тюрьму сажал черти. ей-богу. По пять лет каждому строгого режиму. А в тюрьму-то, пади, зачем? Хочу. тебе раз. Я думала, один а не ночью. Привет, а он уже дома. Чё так скоро? Петро приехал тоже? Да. Сейчас, минута. Он не хочет возить директора. Почему? Да его не ругай. Он объяснил, почему. Его тошнит на ковушки. Говорит, буду на тракторе. Оно и лучше. Ты вот советуешь, а зря. То мужик чистил ты приходил, а то будет ходить, как по мазоку. Ну, чем лучше-то? Вот чем лучше. Прямо. Вот тебе и прямо. Хошь прямо, хошь криво. Любка, тебя, что ли, занят? Я пришел, учитель, сегодня в нашей программе. Мы познакомим вас с человеком, Куда это который считает, что высшее удовлетворение в жизни, это чувствовать себя гражданином своей Родины. Куда они поехали-то? В Сосновку. Зачем? Надо зачем-то. А чего ж ты не спросил? Машину дал. Ну и что? Ничего. Совсем-то какой-то обалдуй. Сестру возит куда-то, а тебе хоть бахны. Ну и что, ну и что? Привезет, куда он ее денет. Куда поехали-то? В Сосновку. Зачем? Да, да надо зачем-то. Ну ты к черту не узнал. Ади узнаю у них. Да ну вас какие-то вы. Какие? Такие же, как и вы. Ой, ну начинай, начинай. Там же живет старушка по кличке Куделиха. откуда ты знаешь это? Ну, знаю, я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Один товарищ просил меня разузнать про эту старушку. А зачем это товарища то нужно? Ну, она родня какая-то ему. Тетка, что ли. Мы сделаем так. Подъедем, ты зайдешь одна. Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь, ты. Сыночки погибли. Сын первый бояха погиб во Львове. А второй-то сын два годика воевал. Вот за, за первый-то я и получала пенсию, ты получаешь, которого первый-то убили. ...получала 20 рублей, 40, 21 рубль 40 копеек. Вот видишь, что унизили пенсию-то с меня. И все. Силсовет дал сведения у нас отбедство, усадьба большая, 27 соток. А у меня и не бывало никого, да? И у колхозников, у кого, ни у кого нет, у молодых. Я к нему сошла. Я говорю, что Михаил Федорович вы делаете? Он говорит, что? А зачем такое сведение-то дали в Росребеж? У меня усадьба-то большая. Он говорит, это наша ошибка. Я говорю, ваша ошибка? Ошибку спрашивай. Твоя, я говорю, ошибка, а мои слезы. Он говорит, какие тебе слезы? Бабушка, я еще хотела спросить вот про сынов-то. А у меня сыновей это один. Три, три погибли. А ты его давно видела? Я уже давно. Сколько? Восемнадцатый 18 18-й год уже одна. Да, верно. Восемнадцатый 18 18-й год одна живу. Да. Вот так и переживаю. И не знаешь, где она? Не знаю. Не, не, знаешь, не знаю, не знаю. Розышки подавала, подавала. Да уж потом сошла в сельсовет. Ну, а мне сельсовет сказал. Обожди, уж будешь жив до да здоров, то отукнется может быть. А живого нет, ничего не поделаешь. А где? Нет ничего. 20 горов аккурат 20 нет ничего. Нет Ни звука. Нет Ни звука. Никакого звука. Я не знаю, как же он это или как один жил. Все равно с ним никого не было из знакомых. Не, не откуда, товарищи, это верно, никаких нет, и а -а -а. не знаю, куда они. Люба, Не могу больше, тварь я последняя, тварь, тварь не могу так жить, не могу больше. Господи, прости меня, Господи, если можешь, не могу больше муку эту держать, да как же у меня сердце-то выдержало, Господи? Что же там, камень, что ли? Егорушка миленький, что с тобой успокойся, что? Ты. Егорушка! Ну, Егорушка! Ведь это же мать моя! Мать моя, мать! И сестру я видел в городе, не узнал только. Твоя родная мать? Ну, как же так? Поехали, вернемся, поехали к ней! Не время, не время, дай срок. Да какое время? Что ты, Егор? Ох, ох, дай хоть волосы мои отрастут, я хоть на человека похожий стану. Ну, родненький. Ух, как тяжело. Ну, поехали к ней сейчас. Я ей деньги перевел. Она попрется с ним все совет. Просто от кого еще не возьмет. Съезди завтра к ней. Скажи ей, положено. Господи! Ну что же вы такие есть -то? Что же вы такие, дорогие? Заброшенные. Ничего, ну, Люба. Ну что мне с вами делать? Ну что? Ничего, Люба. Дай мне время, дай мне срок, вы у меня будете в полном порядке, клянусь, клянусь, лучше землю буду грызть. Там это, муж я пришел. Ну, Петро, че ты дурака-то валяешь? Там же Колька. Пускай поговорят. Иди сам с ним говори, какой. Идем отсюда его. Ну, вот. надо же им когда-то поговорить. Колька поговорить, драку затеет. Ну и что? Да ничего. Колька затеет, а сидеть будет вот этот. Люба, ну так же тоже нельзя. Ну что ж я в кусты побежал? Да что? пускай они поговорят. Раз поговорят, а больше она не поняла. Ну не ходи, Люба, Егор, ты же не знаешь, сколько просто. Люба, ну идем Егор, нам, будешь то толковать, за бледнем России, еще два себя. Егор Кольку не знает. Я тебе говорю, не они знают. мужики, они сами и разберутся. Ну, Егор! Ну, ладно, ладно, что, ладно, я ну, да, не да. да. Ну, я думал, что тут правда, Илья Муромец. А таков то возьму я и сам возьму. Микола, пойдем выйдем. Пурка с мыльного завода. Шмакодяк. Давай, давай, шагай. Ну, падай кусок, сейчас я тебя буду бить. Только не здесь, Коля, только не здесь. Пойдем отсюда, иди за мной. Иди вперед. Иди, иди. Ну, собака, сейчас она на тебе высплюсь. Да не смеши ты, черт, иди рядом. что ты как на расстрел ведешь? Люди ж смотрят. Иди, иди. Так же ты, Колька, на букву М. Ох, ты бесстыдник! Рет! Я тебе покажу на М. Ну надо же! Оп. Оп. Легко, чтоб сзади не прыгал. Собаки. Не заверчу! Угроблю! Может, мне место Колька! оставлю! Колька, в кармане! Не успеешь махнуть, Коля. А ты что угрожаешь-то? Чего угрожаешь? С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай! Пить надо меньше, дурачок. Кол-то выломил, руки трясутся. Чё ты сделаешь? Да брось того, Кольша, дерьма-то, фраера городской. Где-нибудь в другом месте прищучим. Мы еще встретимся, это можно. Спрятались и молчат. Невестушки мои хорошие. Ты да хоть бы крикнули, позвали, в что ли. Иди, мол, Егор, попроведай нас. Нет, спрятались и молчат. Ну ж теперь сам увидел. Здравствуйте. Ох, мои хорошие. Ну что, как вы тут дождались? Скоро совсем тепло будет. Ладно, мне пахать надо. Я теперь рядом буду здесь заходить, буду к вам. Ишь, стоят. Ну, стойте, стойте. А мне надо выходить в Стахановцы. Намаилась я сегодня. Чего ты намаялась? коров ты начали выгонять, или? Здравствуйте. Здравствуйте. О, вот это гость. Здравствуйте. Здравствуйте. Садись, Вася. Шура. Фу, я тебя все путаю с тем старшиной. Помнишь, старшина-то был такой. Здоровый, Вася. Мы Шуры служили вместе. У генерала Кумова. Садись, Шура, поужинай с нами. Ой, садитесь, садитесь. Давай, давай. Да нет, меня такси ждет. Мне нужно передать тебе кое-что. Да садись поужинай. Да. Подождет такси. Садитесь. Помнишь, как Вася говорил? Как жрать, так губа винтом. Еще на поезд надо успеть. Ну пойдем, что там тебе передать надо. Знакомых видаешь? Ага. Эх, золотые баледенёчки. Часто эту службу вас не вижу. И сколько же они на такси прокатывают до города обратно? Лю? Ну. Сколько за такси с километра берут? Не знаю, 10 копеек. 10 копеек на 36, это сколько же будет? Ну, 36 копеек и будет. Здорово живешь. 10 верст уже рубь. А 36... Тридцать шесть, конца, это 7.20 вот сколько будет. А бывало, за 7.20 я месяц работал. Хорошо жить стали. А чего он приехал-то? Однако что-то случилось, старик. Вот так передай, запомни передай. Понял? Я передам, но ты же знаешь его. Я знаю его. Он меня тоже знает. Он деньги получил от меня? Получил. Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. В поход. С вилами. Горе. Я сделаю, как мне велено. Если, мол, у него денег нет, дай ему. Ах ты, сучонок ты. Сопляк. Деньги привез. А ты думал, что давать надо? Что думал, тварь? Думал, казино? Собери деньги. Собери деньги. Запомнил, что я сказал. Запомнил? Запомнил. Все, шагай. Быстро. Егор, кто это? Кто он, Егор? А? Погоди ты. Не дом стал штаб-квартир какая-то. Что тут было-то опять? А? Человек приезжал к Егору. Зачем? А тебе какое дело? Мне нет дела. Но вот когда вас резать будут, тогда не орите. Развели тут притон какой-то. Я боюсь, Егор. Чего ты боишься? Вот я боюсь. Ну чего ты боишься? то Ну, чего боишься? Ты знаешь, я слышала, когда у вас, когда у них... Прости, И никогда больше не говори об этом. Слышала она. Где это ты слышала? Тянула, что ли? Как это тянула? Маленький ты мой. Прости меня, пожалуйста. Прости. Давай споем лучше. Господи, а? да песен мне. А чего? Давай. Есть одна хорошая песня. Калина красная. Да я ее знаю. Ну вот и подпой. Давай подпой. Калина вызрила. Егор, Христом ну. Богом, прошу тебя, скажи, они ничего не сделают с тобой. Егорушка, да не злись ты. Господи. Да что же, это я ждала, ждала своего счастья. Ну как же ты меня понять-то не можешь? Возьму, да? Ну что, мне и порадоваться в жизни нельзя. Проклица, Люба, ли? я не могу, когда плачу, не могу. Но ну, пожалей ты меня, И не плачь. Может, мы куда-нибудь уедем, а? Ух, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала бы душа. Не понравился ей Моей жизни конец. Ах, ах подвенец! Не видала она, Как я в церкви стоял. Перепиши слова. Садись. Кто это приезжал-то? Это дружок один. баню будем топить? Ну, а как же, будем. Ну, что ты смотришь? Иди-ка сюда, скажу что-то. Не плачь. Угу. Ну, чего вы, я ж знаю все, после бани. Я его прошу жиклер поглядеть. Ну, скажи. Жиклр, Люба! Ну как дела, Васюха? Ничего. ты не обижаешь? Ее обидишь. Не надо их обижать. А твои как? Слушай-ка, как ты думаешь? Это хорошо, что мы живем. Может, уж лучше был не родиться. А? Так ведь нас же не спрашивают. Тоже верно. Ну, пойдем сеять. Я по Ты сказал чего? Я пою. Чего-чего? Пою, оглох. Я по-прежнему по такой же нежный, и мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее о тоске мятежной Воротиться в старенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви По весеннему наш белый сад.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 и молиться не очень надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне не сказал Васька, заводи свою педик и ехай обедать. Егор, мы что, только засыпали. Ну, жену попроведай. Ну я. я не соскучился. Ладно, не остри. дело что говорят. Ко мне он корреспонденты приехали. Я пойду к ним. Мы маленько побеседуем. Давай, давай. Я кому сказал-то? Губа, а ты не тронешь его. Люсьен, о чем ты говоришь? Это он бы меня не тронул. Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то, как двинь святым кулаком покаянной по шеи. Ты не тронешь его, тварь! Ты сам скоро сдохнешь! Ж ты! А ты его с Рядышком положу, как Голубков. Ну, я прошу тебя, ну пусть он живет. Ну, пусть землю пашет. Ну ему так нравится! Я сдохну, он будет землю пахать. Где же справедливость? Что, он мало натворил? У него даже походка какая-то стала. Трудовая. Пролетариат. Крестьянин, какой пролетариат? Крестьянин тоже пролетариат. <связь> Скорее еще интеллигенция. Учителя дам. Булья, имеешь свои четыре класса и две ноздри. Читай мурзилку и дыши нос. Ой, ты, господи, здорово, Горевская. Если вот такая буду. Как? Что? К нему приезжал кто-нибудь? Мам, ну что же вы молчите-то, мама? Кубашлев, еду! Это брат ее, скорее! Чего? Держись, Егор. Ерунда эта. Штыком нас рось прокалывали, то оставались жить. Не надо, Петропавлович, Штампуля. пуля. Мужская реполиция, Егорушка, миленький, мы скоро доедем. Не плачь. Я не плачу. Плачешь, я слышу, на лицо капает. Не буду, не буду, не буду. Люба, Люба. Я здесь, Егорушка, вот она, вот она. У меня там в выходном костюме деньги. разделись с мамой. Я потом приду к вам. Он не злой старик, я его знаю. Его мама во сне видел. он ей все написал. Помирает. Только она читать не умеет. Ну, паразиты, далеко не уйдете. Родненький мой, родненький мой, не а, Люба. Люба, Люба, Люба, пить охота. Бачи платок возле. Моя губацки надула. Да перестань! Не жалейте его. Он человеком никогда не был. Он был мужик. А их на Руси много. Можно было не так. Не так. Только так. Дурак, родственник его. На разворот. Пусти, Любушка, не надо. Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо жить. Надо бы только умно жить. Вот погоди-ка, если свидимся, я все тебе расскажу. ведь много повидал на веку. Даже устал. Душа моя скорбит. Но она все помнит. Дай время, дружок, все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями прокуден Егор.